сказать ролик это своего рода какое-то обращение. Сейчас мы боимся того, что происходит в Кубинке нас не видим. Я боюсь то, что я смогу потерять контакт. Для этого у меня не сразу как то камеры, телефон, Вот это В Москве сейчас звоню в Краснодар вот мы рядом находимся в и Луганской И вот, знаете, каждую ночь я не могу уснуть, потому что меня посещают мысли, а что, что там сейчас вообще происходит? Но отвлечь я себя этим могу. Отвлекаю я себя присмотром своих старых роликов. Отвлекаю я себя, э, смотрю какие-то новые ролики, придумываю идею для новых роликов и это меня во первых вдохновляет и успокаивает от этого всего потому что вы сами видите что сейчас происходит Какой сейчас, сейчас наплыв информации непонятно кому верить ну конечно же я уже задумывался о прекращении youtube деятельности но я понимаю что будет с ютубом как бы я не хочу покидать youtube у меня есть свой Яндекс.Зен, так что подписывайтесь сюда. Если не дай бог забрать Ютуб, я этого не но Ну, продолжу яндекс Яндекс.Зен. DSQ тоже не хочет, чтобы закрыли такую площадку, как YouTube. Уже YouTube отключил рекламу в России. Я думаю, вы это все заметили. Эта премьера, она станет важной, самой важной в истории, в истории моего канала 2022 года. Может, вы смотрите это видео после вот этих всех событий. Может, вы смотрите это видео, когда и все эти события происходят. Может, вы смотрите это видео ровно по этой премьере. Может, вы смотрите это видео в последний день вот этих текстов. Столько лжи, столько информации фейковой. Уже и даже непонятно, кому верить. И я буду продолжать снимать видео на YouTube и Яндексе. Также буду их туда добавлять. Ладно, ребят, на этом мне кажется все. Спасибо за внимание, следить за моими социальными сетями, чтобы поддерживать связь с Спасибо за просмотр.